Привет, Балмутцы! С вами на БИТ-ТВ Валентин Иванов. На календаре всего 2 сентября, а наша команда уже вплотную занялась съемками и составила график на ближайшее мероприятие. И первое место, куда мы отправимся, это осенний Color Fest. В прямом и переносном смысле красочный день города пройдет на станции Метро Речной вокзал, начало в 9 утра. Подробности по этим ссылкам и в описании. История фестиваля красок Color Fest началась в прошлом году. Тогда на ВДНХ собралось тысяч человек. Следующее мероприятие собрало уже около тысяч. Сколько же человек придет на День города? Посмотрим. Приходи и ты. Итак, станция метро Речной вокзал, 9 часов утра красочный забег, 12 часов дня фестиваль красок и в завершении в 22 часа вечера вас ждет красочный фейерверк. 7 сентября в нашей столице пройдет неочередной велопарад ВАУ Москов. в поддержку развития велосипедной инфраструктуры нашего замечательного города. Начало мероприятия в 12 часов дня на станции метро ВДНХ возле монумента Рабочий и Колхозница. Мы ждем тебя с твоим велосипедом и хорошим настроением. А 13 сентября, дорогой зритель, у тебя есть сразу два варианта, куда ты сможешь направить свои стопы. Это экстрим-фест «Провожаем лето в Манихина. Двухдневная насыщенная программа, включающая в себя бесплатные прыжки с веревкой. И фестиваль настольных игр, игр игрокон 2014 в Центральном доме художника. А с вами на Бит ТВ был Валентин Иванов. Подписывайтесь на наш канал. Не забывайте вступать в нашу группу ВКонтакте. До встречи!